Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Способы распространения новых кораблей Но ну, нам интересно не только способы их распространения, а еще почитать, что вообще это за корабли Что они себя представляют и стоит их ли вообще покупать Это у нас один новый корабль, который будет продаваться за сталь Один за уголь и один за очки исследования То есть все ресурсы достаточно редкие, но проще всех из них зарабатывается, конечно же Уголь, да, стали на втором месте, и самые долго зарабатываем очки, это очки исследования, которые, чтобы заработать, надо, ну, я думаю, все, кто играет в эту игру, знают, да, сбрасываем ветку, по новой проходим, зарабатываем очки, и чтобы купить себе вот такой корабль, надо, получается, сбросить три ветки, причем с Х2, то есть времени на это надо потратить просто огромный вагон и несколько тележек с прицепом. Ну и плюс здесь еще рассказывается про новый корабль, который мы следующий будем строить наверх. Ну, будет строиться, да. Кстати, корабль достаточно интересный. Ну, про какие-то корабли я уже рассказывал, но вот, к примеру, да, вот за сталь будет британский линкор. Название, конечно, читать не буду, оно здесь какое-то очень сложно обязательно прочитаю неправильно. Что в нем интересного, это то, что он теперь займет второе место в нашей игре по калибру здесь у нас будет 508 миллиметров три башни по два ствола то есть также как у Сикисима но калибра немножечко поменьше да но зато ну сейчас прочитаем ладно линкор отличается неплохой скоростью хода мощный ПВО но не самым крепким бронированием оснащен снаряжением форсаж ремонтный дивизион и гидроакустический поиск ближнего действия то есть это ну как у британских да эсминцев то есть там радиус обнаружения, как торпед, так и километр <как>, как торпед, так и кораблей составляет всего 3 километра. То есть это больше такая защита от торпедного вооружения. Ну или где-то, если мы да, в дымы решили кому-то залезть. Так, отличающийся от стандартного гидроакустического поиска, большим временем работы, но меньшей дальностью действия. Также вооружен двумя четырехтрубными торпедными аппаратами с хорошей дальностью хода. Вот что значит хорошая дальность хода для 10 уровня? Ну, не знаю, это ну, 10-9 километров. Не знаю, где-то ТТХ вообще этого корабля были. Я, если честно, не припомню Вот вообще ничего про вот этот корабль. Так, и возможность потрубного пуска. То есть, да, где-то в ближнем противостоянии здесь будет нехилое такое преимущество, то есть все торпеды можно будет загнать цель благодаря вот этому потрубному пуску. Но это такая британская фишка, да, что у эсминцев, что у крейсеров вот это вот присутствует. Так, второй корабль смотрим Это уже будет продаваться за уголь Американский эсминец Форест Шерман Главной корабль серии эсминцев Построенных после Второй мировой войны И спроектированных с учетом его опыта Вооружение корабля было ориентировано в первую очередь На противодействие авиации И субмаринам противника То есть здесь, ну понятно, значит будет Хорошее ПВО и какие-то мощные Там глубинные бомбы, наверное Корабль вооружен всего тремя Но написано, да, скорострельными, с 27 миллиметровыми орудиями. Ну, сколько скорострельных перезарядка Там, может, 4, 3, а может, 2, а может, даже меньше 2 секунд. Так, вор... будет отсутствовать бронебойные снаряды. Здесь у нас осколочно-фугасные и полубронебойки. Торпедное вооружение составляет 4 Однотрубных торпедных аппаратов, то есть всего 4 торпеды, попарно расположенные с каждого борта. То есть, с, с борта получается всего 2 торпеды за раз мы можем отправить. Торпедные аппараты имеют очень маленький сектор наведения, что тоже очень неудобно. Торпеда по своим характеристикам аналогич, аналогична торпедам у Геринга, но имеет более быструю перезарядку. Ну, то есть, будет очень быстрая перезарядка. Ну и, возможно, на этом эсминце можно будет да, играть такой. Ну, классический торпедный, конечно, не поиграешь. Всего две торпеды набор. Ну, ладно, там с одного кинули, развернулись, с другого кинули. Может, там будет настолько быстрая перезарядка, чтобы просто успевать туда-сюда вертеться и по две торпеды откидывать. Ну, конечно, это навряд ли. Но, да, я не знаю, посмотрим. Корабль обладает снаряжением дыма гидроакустический поезд и заградительный огонь ПВО, причем в разных слотах. Это очень важно, а то бывает на выбор, да, надо либо брать там гидроакустику, либо заградку, что, да, в какой-то мере ограничивает потом наши возможности в бою. А здесь, когда в разных слотах, то есть мы от авианосца, то есть здесь и так хорошее ПВО плюс заградка, то есть авианосцы будут страдать, ну и плюс гидроакустика. Да, тем более на американских эсминцев я еще ни одного не помню, чтобы была гидроакустика. Да, это в основном фишка у нас немецких кораблей, ну и британских. Ну, британских там как-то она постоль, поскольку на 3 километра не, не, не, не всегда выручает и не всегда она полезна. Вот так. Вот, кстати, давно я ждал, что за сталь приобрести. Вот британский линкор, наверное, как раз таки за сталь и можно будет купить интересно корабль выглядит Мы посмотрим придет время там решим так и третий корабль тоже Весьма интересные. Ну, разработчикам, да, надо вот такие редкие, за такую сложно добываемую валюту надо делать какие-то достаточно интересные корабли, чтобы у игроков был стимул зарабатывать эту валюту, чтобы покупать эти корабли. Ну, все логично, такой, да, замкнутый круг получается. Так, это у нас советский крейсер 10 уровня «Севастополь». Крупный артиллерийский корабль проекта 69И, по характеристикам, близкий к быстроходным малым линкорам. Основное вооружение корабля представлено шестью мощными 380-мм орудиями в трех башнях. Бронебойные снаряды обладают улучшенными угла трикошета и малой задержкой взрывателя, также у корабля неплохие показатели маскировки. В Севастополе оснащен снаряжением аварийное подразделение, заградительный огонь ПВО или гидроакустический поиск. Здесь у нас на выбор. Форсаж с коротким временем работы, но с большим бонусом к скорости. И ремонтная команда, которая действует продолжительное время, но восстанавливает меньшие боеспособности в секунду. Корабль будет, как я говорил, доступен за очки исследования. Ну вот этот корабль тоже вот, мне в принципе интересен, но у меня сейчас нет достаточно очков исследования, чтобы что-то в этом бюро приобрести. Но два корабля как раз я сейчас скинул, ну совсем недавно, там на пятом-шестом уровне пока что нахожусь, это немецкий линкор Гроссер Курфюрст. Ну, его я сбросил из-за того, что его все равно будут менять. И, да, кто не знает, если он у вас в порту был, вы, например, да, его продали или ветку сбросили, начали проходить по новой, Гроссер Курфюрст у вас в порту, опять так сказать, появится при вот этой вот замене. Я еще сначала думал <с strait -1> <с fears> Хабаровска скинуть, который тоже у нас будет меняться, потому что вот сейчас увидел, ну сейчас вот думаю, может быть не стоит, да, потому что вот, увидел, компенсация будет если он в порту, этот корабль у вас стоит то есть за Гроссер Курфюрс компенсация будет 10 300 и при этом он в порту остается но уже в виде акционного за Хабаровска компенсация будет 9 400. так, ладно, на чем я остановился-то, а, панамериканский линкор Атлантик, это то, что будет строиться на верфи а, после, да что там сейчас у нас строится, а, это линкор Мальберг 9 уровня Проект линейного корабля с британскими орудиями главного калибра и вспомогательного калибра, а также американской универсальной и зенитной артиллерии. Вот чем интересен этот линкор? Здесь необычно мощная ПМК в плане калибра. Да, смотрим. 16 орудий, 234 миллиметра. Такого калибра ПМК еще не было, да, <с> крупнокалиберный. Базовая дальность 7,5 километров, то есть, ну, сколько там получается, ну, 11,5, наверное, при максимальной прокачке. Но, сами представьте, да, если бы там еще были бы бронебойные снаряды, возможность вытаскивать цитадели из других крейсеров при помощи ПМК... Это было конечно, очень сурово, но, насколько я помню, там, по-моему, будут фугасные снаряды, но зато при таком калибре очень большой процент вероятности возгорания. Так, линкор вооружен 10 орудиями главного калибра 381 мм в 5 орудийных башнях. Корабль оснащен только бронебойными снарядами, а, не знаю, может, ПМК тоже, значит, будут только бронебойные, с улучшенным углом рикошета и порогом сведения. Так, так, так. Помимо стандартных аварийной ремонтной команды, корабль оснащен гидроакустическим поездом. Так, ну и теперь здесь немного. Ну, про Гроссор Курфюрска Хабаровск я уже, в принципе, сказал. Про компенсацию, ну, здесь еще что-то пишут. Так, несколько месяцев назад ДТТ объявили о замене, да, вот этого линкора и эсминца. В начале 22 года Гроссор Курфюрска Хабарок будут заменены в своих ветках на... Короче, другой линкор немецкий И эсминец, советский дельный. То есть эти корабли придется прокачивать По новой, Их у нас в порту Не будет, но зато остаются Гроссер Курфюрск и Хабаров Да, но в этом плане зато разработчики Очень лояльны, когда вот так меняют Корабли То есть да, какие варианты? Если, к примеру, мы эти корабли продали, я уже говорил, да, или скинули, мы, они у нас в порту окажутся. Если эти корабли у нас на момент замены находятся в порту, мы получаем компенсацию, при этом они переходят в новый статус, то есть а акционных кораблей. Да, еще, наверное, получится, получается, какой-то камуфляж на прибавку там, да, кредитом, или что-то, может, обычно дается, ну... Такое должно быть, да, потому что покупая акционный корабль в том же Адмиралтействе. У него всегда <звы> идет в комплекте камуфляж. Так, что еще? Ну, в принципе, все, да, если они у вас. Так, я уже сказал, да, если они есть в порту, если их нет в порту. Короче, чтобы получить вот эти вот бонусы, да, так или иначе, надо эти корабли, чтобы они были прокачаны. Просто есть в порту, нет, они не столь важно. но если они в порту есть, получаем прибавку К кредитам, еще неплохую. Да? Лишними не будет Тут Получается ну, половину стоимости корабля Здесь кстати так написано что Получаете половину стоимости корабля Ну не знаю насколько будет конечно Интересен Севастополь Чтобы, чтобы приобретать его за очки исследования Надо Вражеские подождать при, при такой покупке Надо взвешивать все за и против Потому что купив вот эту К примеру Гибралтара за эти очки исследования Я не скажу что я остался доволен Мне в целом этот крейсер не особо понравился, тяжело на нем показывать какие-то хорошие результаты, но у меня и боев на нем в принципе отыграно, там раз два и обчелся, не знаю, раза три-четыре, наверное, я на нем в бой выходил. Надо, может, побольше поиграть, привыкнуть, но с одной стороны как-то, ну, не особо охота мне на, на этот корабль садиться. Вот Севастополь в этом плане, я думаю, должен быть точно интереснее. 380 миллиметров позволит, да, Севастополю пробивать без проблем. Да, и вытаскивать цитадели из линкоров Ну, конечно, при таком калибре Перезарядка тоже, наверное, будет Соответствующая, сопоставима с линкорами ну, не знаю ну, Может, около 30 секунд Но учитывая, что здесь малое количество орудий Всего 6 Все-таки, может, разработчики сделают перезарядку На уровне 20 секунд Что было бы весьма неплохо да, И причем с дальней дистанции Можно будет накидывать Спокойно бронебойными снарядами то есть, ну, фугасы на, вообще ну, на таких кораблях заряжать Это Так же, как если взять сейчас советский, прокачиваем блин, крейсер, да, Петропавловск тот же. Там, ну, на фугасах играть, это просто себя не любить. Там 90% надо использовать только бронебойные снаряды. Урона наносите гарантированно больше. Ну, если, конечно, умеете стрелять и брать правильное упреждение. Ну, а если не умеешь, то ты что фугасы, что бронебойки ничего не поможет. Что так, что так будешь промахиваться. В общем, ждем. Получается, в следующем году уже эти корабли у нас в игре появятся. Ну, кто-то, да, кто-то на эти корабли годами копит. эту сталь, этот уголь, и это очки исследования. Ну, то есть, это все очень долго зарабатываемая валюта. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.